Привет всем, меня зовут Лера, и я рада видеть вас на моем канале о рукоделии не только. Я хочу попробовать немного экспериментальный для меня формат видео, так сказать, экспресс-мастер-класс по вязанию водолазки, который сейчас надета на мне. Рассмотреть изделие поближе вы можете в моем последнем видео о готовых работах или у меня в Инстаграм. Ссылки на готовые работы и на мой профиль в Instagram я оставлю в описании к этому видео. Водолазка получилась довольно универсальной. Подойдет на размеры 40 по 46, тем более, что вяжется очень просто. А под экспресс-мастер-классом я имею в виду то, что я только расскажу обо всех расчетах и приемах, которые понадобились мне для вязания, и покажу некоторые нюансы работы, на уже готовые вещи. Вязать на камеру я не буду. Поскольку я делаю такое видео впервые, я обычно озвучиваю свои мастер-классы уже в процессе монтажа, а здесь мне пришлось и говорить, и показывать на камеру одновременно. Наверняка я допустила какие-то ошибки. Поэтому дополнительно я продублирую каждый этап работы текстом. И если вы эти ошибки увидите, обязательно напишите мне про это в комментариях. Давайте приступим к работе. Итак, давайте пройдемся по расчетам и рассмотрим нюансы вязания водолазки. Водолазка получилась на размеры 40 по 46, если на 40 размер она сидит так чуть свободненько, то на 46 будет обтягивающий. Но если вы возьмете спицу чуть побольше и если будете вязать не так плотно, как я, то тоже будет хорошо. Если вы захотите связать водолазку больше 46 размера, то вам придется набрать изначально большее количество петель, рядов в ростке тоже должно будет быть больше и больше прибавок по регланным линиям. Для вязания я использовала пряжу Alize Cotton Gold, где в 100 граммах 330 метров. И в составе у нее 55% хлопка и 45% акрила. Для вязания резинок я использовала круговые спицы номер 2 и для вязания основного полотна круговые спицы номер 3. Теперь давайте остановимся на каждом этапе вязания подробнее. Начнем с горловины. На круговые спицы номер 2 я набрала классическим способом, вот посмотрите какой краешек получился, 101 петлю. 100 основных петель и одну петлю для соединения вязания в круг. Соответственно, после соединения у меня получилось 100 петель. Вязала я ее резинкой 2 на 2 это 2 лицевые и 2 изнаночные петли. Связала 43 ряда и получилось 9 см в высоту. После вязания горловины я перешла на круговые спицы номер 3 и связала ложный кетельный шов. Он нужен для того, чтобы переход от горловины к основной части изделия смотрелся более аккуратно. И само изделие выглядит так, как будто завершеннее. На YouTube есть очень много видео, где рассказывают и показывают, как вязать этот ложный кетельный шов, но если вам нравятся как, э, какие-то нюансы, объясняю именно я, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я сниму для вас отдельное обучающее видео по вязанию такого шва. Ложный кетельный шов у меня получился пол сантиметра в ширину. И помимо тех рядов, которые его формируют, здесь всего 4 ряда. Такой шов всегда должен состоять из четного количества рядов. Обычно вяжут либо 4, либо 6, либо 8. После кетельного шва при помощи маркеров я разделила вязание на рукава, перед и спинку. Вот спинка, рукава, перед. Маркер начала ряда у меня обычно находится посередине спинки. На спинку и перед у меня получилось по 32 петли. Для рукавов по 14 петель. И на регланной линии я оставила по 2 петли. После ложного кетельного шва мы начинаем вязать росток. Вот он у меня. Даже видно его немножко. Тут чуть-чуть по-другому выглядят петли. Росток вяжется укороченными поворотными рядами, и в данном случае я использовала немецкий способ. Опять же, на YouTube тоже много видео, где объясняется, как вязать росток немецким способом, но если вы хотите, чтобы именно я для вас его сняла, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Поворачивалась я на петлях переда после регланных линий рукава э, с двух сторон э, и сделала по 5 поворотов с каждой стороны, то есть э, в общей сложности росток у меня э, вышел 10 рядов. Вот такая примерно схема поворотов ростка, и здесь указано, на каких петлях я поворачивалась. Одновременно с ростком мы начинаем делать прибавление по бокам регланных линий. Например, первый разворот на второй петле после регланной линии, это без учета прибавленной уже петли по регланной линии. Связали росток, и дальше продолжаем вязать наш реглан. Уже в круг. У меня в общей сложности получилось 40 прибавлений по регланным линиям через один ряд. То есть э, один лицевой ряд, один ряд с прибавлениями, один лицевой ряд, один ряд с прибавлениями. Реглан получился в высоту около 20 сантиметров. Прибавления я делала самые простые, из протяжек между петлями лицевой и скрещенной. После того, как я закончила реглан, я пересняла петли рукавов на держателе. И у меня на каждом держателе получилось по 94 петли. Под каждым рукавом я сделала подрезы, которые состояли из 4 петель. Ну, постаралась сделать без дырочек, но уж как получилось, так получилось. В общей сложности, включая петли подрезов под каждым рукавом, у меня получилось 232 петли на спицах. Я провязала по прямой лицевой гладью спицами номер 3, 144 ряда, что составляет 35 сантиметров от. Затем перешла на спицы номер 2 и связала резинку 2 на 2, 30 рядов это примерно 7 сантиметров, и закрыла, закрыла резинку по рисунку просто самым обычным способом. Общая длина основной части свитера от подрезов у меня получилось 41,5-42 сантиметра. Теперь рукава. После того, как я связала основную часть, каждый рукав я пересняла. Петли каждого рукава я переснимала на спице номер 3 и поднимала по 4 петли каждого подреза. У меня получилось на каждый рукав по 98 петель. Маркер начала ряда я располагала посередине петель, петель подреза. то есть У меня получалось маркер начала ряда. Две петли подреза, все остальные петли рукава и опять две петли подреза. На этом заканчивался ряд. Я это сделала для того, чтобы было удобнее делать убавления. Дальше рукава я вязала лицевой гладью и делала убавки в каждом шестнадцатом ряду. Вот они у меня. Вот здесь убавка 2 лицевые вместе, а это с протяжкой. Ее чуть-чуть видно, а лицевые вместе практически нет делала убавки в каждом шестнадцатом ряду с двух сторон от петель подреза. То есть начинаем мы ряд, вяжем 2 петли подреза, после них делаем убавку, вяжем остальные петли, оставив 4 петли в конце, делаем еще одну убавку, 2 петли подреза. На этом заканчиваем ряд. Еще раз повторюсь, что я делала убавки в каждом шестнадцатом ряду и сделала я это 11 раз. После того, как я одиннадцатый раз провязала ряд с убавками, я связала еще 15 петель. И в шестнадцатом ряду перед резинкой я сделала уже много убавлений таким образом. 2 лицевые петли, 2 лицевые петли вместе, 2 лицевые петли, 2 лицевые петли вместе. Так я вязала до конца ряда. После вязания 16 ряда, когда я сделала все эти убавки, у меня получилось 57 петель. Затем я перешла на спицу номер два. Но ну, у меня получилась одна лишняя петля, потому что для резинки 2 на 2 нужно было четное количество. Когда я перешла на спицу номер 2, в первом ряду резинки я связала вместе изнаночной две последние петли. И все. Таким образом у меня получилось 56 петель резинки. На рукавах я связала 25 рядов резинки, что в высоту получилось 5,5 сантиметров. Общая длина рукава от подмышки до конца резинки у меня вышло 50 сантиметров закрывала я резинку рукава тоже самым обычным способом по рисунку и второй рукав я связала аналогично дальше уже я постирала и отпарила изделие и с удовольствием ношу я снимаю такой экспресс мастер-класс впервые и если я где-то ошиблась или вам было что-то непонятно, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Благодарю за просмотр и вяжите с удовольствием!